Итак, имея очень необычный опыт семейной жизни с мужем, хотелось бы рассказать нашу историю. Наверное, стоит начать с нашего очень интересного и необычного знакомства. Дело в том, что мы познакомились не через сайт знакомств, друзей, знакомых или все как обычно бывает. Нет, все произошло в одной из социальных сетей, а точнее под одним постом. Буквально года два назад я не понимала, как могут существовать отношения на расстоянии. Это же невозможно. Ты не видишь человека, не знаешь, что он делает, правда ли говорит о себе. Немало известно о том, что существует куча мошенников, которые хотят вытянуть личные данные со своих жертв. Но все же это произошло именно со мной. Мы начали общаться по той причине, что у меня с детства были проблемы со снами. Я каждую ночь просыпалась от кошмара в слезах и с этим ничего не могу поделать. И тут меня посетила мысль написать об одном из своих снов, который я, между прочим, помню очень хорошо. Спустя несколько часов меня посещали сомнения. А может зря я написала, лучше удалить это от подальше. Но буквально через мгновение мне ответили на мой комментарий. Это был мужчина. Он сразу же поинтересовался моим сном и решил рассказать свой. Зайдя на его профиль, мне он сразу показался симпатичным. Телосложение спортивное, средней длины волосы, скулы. Можно было сказать красавчик, но фотографий с открытым на похвалу торсом не было, обычной скромной фотографии. Мы разговорились в комментариях и решили перейти в личные сообщения. Вот тут и началось. Мы общались на протяжении недель, месяцев, все было просто чудесно. Я рассказывала ему о своих кошмарах и знаете что? Мне это довольно сильно помогало избавиться от страха. Я получала море поддержки и внимания от него. Но меня смущало то, что мы не могли увидеться с ним. Я безумно хотела поговорить с ним вживую. Я прям чувствовала, как уже и влюбилась в него, и плевать было на расстояние. Спустя месяца два общения я узнаю, что он решил приехать ко мне в город. Между нами было около тысячи километров. Это было неожиданно. Я не могла поверить, что такое вообще могло случиться. Мы до этого, конечно, обсуждали такую возможность, но чтобы на самом деле... мне переполняло множество мыслей. От сомнений до счастья. Мне казалось, что в реальности он может быть вообще не таким, как был в сети. Мне было неловко, но я безумно хотела его увидеть. Пообщаться с ним, да что уж тут, завести отношения. Спустя пару дней я должна была встретить его в аэропорту. Мне было очень неловко, страшно и одновременно любопытно, что ли. Встретившись, я сразу узнала его. Он подошел ко мне, поздоровался, и черт возьми, сердце ушло в пятки. Но я чувствовала то самое чувство юношеской влюбленности, которое я чувствовала лишь в школе. Я будто влюбилась в него с первого взгляда. За общением он мне показался просто принцем на белом коне. Его волосы казались еще лучше, чем на фото. И сам он выглядел ничуть не хуже. Мы пошли гулять по городу. Я ему показывала различные красивые романтические места. Все было просто чудесно. Он захотел остаться подольше и я предложила ему пожить у меня в моей квартире, которую оставила бабушка в наследство. Так и начались наши романтические отношения. Работал он через интернет, так что проблем с деньгами у нас не было. Плюс моя не очень высокооплачиваемая работа. Спустя полгода совместной жизни я ничуть не жалела о том, что впустила человека к себе в мирок, и мы живем счастливой жизнью. Недавно он сделал мне предложение. Я согласилась без всяких колебаний. Это был тот человек, которому я была готова отдаться полностью. Моих кошмаров стало намного меньше, и ничего не мешало мне наконец начать свою совместную жизнь с любимым.